не баб, ни мужиков нормальных лет В смысле? Ну, вот так, в смысле? Ну как понять, нормально дед День же где-то нормальный Я все общество больное В чем это болит специально С главного нечего, Деньги, да? Деньги, наверное если уже мужики продажи пошли, продажи мужики пошли, у нас это не папа чего было, а бабче больше. Ну, в старые времена были это, девушки такие нормальные, как сейчас. В Европе побыли пустые кутки, блядь, с самого начала человечества, потом они и останутся. Но, Европа, Россия сейчас тоже Европа. Ой, состав Европы. Короче, нифига ты наверное. И, и, и, и, и, и было. Там было все предусмотрено, там все было расположено так, чтобы, потому что все знали, чего хотели хотели они и а? Если, если, если баба переспала с мужиком до замужества, то изгоняли из-за пшины, из-за пшины Русичи, в лес, ее его... Сколько, сколько веков назад? До того, как вместили еврея Ру Русь. Какой год хотя бы, скажи? Ну, я да, да не помню какой год, но где-то... Восемьсотые годы, годы где-то были. в Европе, в сейчас Европа уже были пустяковки шли она ну, по-моему всегда были не в Европе всегда были а на Руси не было такого ну, что-то подобное и на Руси наверное было. Не было это было один из ста случаев и то, и то изгоняли и девушку и, и, и они, что... Наказ... спа... Наказание? Да, позор. А, а вот то позор, между прочим, э, равнялся смертной казни, в вот, что девушка чувствовала, когда ее парень его мужик отглубал, и что и... И... И... И она Никто не знал А сейчас а вот, а щас вот Похуй Сегодня с одним 13 а щас встретим Но Время такое, 21 век тоже -то хотел В 21 веке должно быть идиллия, должно быть уже А не эта хуйта Потому что разве... человек развивается в ту сторону сейчас. А что по-твоему хуйта? Кто по-моему фульта? Улетел? Да. Кто у нас сейчас окружает? А что у нас окружает? Беспредел! Человек, аморально, все аморально опущенные, аморально опущенные как пидорас в жопу выебанную. Это по парней или про девушки? Про парней. А, а девушка, от того, что она, блядь, и не спала с людьми музыками, это аморально опущенная. Мораль в чем заключается? Не показываю свою пизду никому, никому не показывали свою это и все остальное. В Капкаде так, он, да? Михаил он говорит, как это я буду... Моя желание не это, чтобы жопа была а, там, голая И, и чтобы тело ее голой не было Если она голая, значит она не моя, она всех Это все, как я ее защищать буду? Починают... Это, это восточные страны, да. А в, в Европе в... по-другому. В... Я... Вот Европа все ценности уничтожила во, всех ми... во всем мире. Вот. Какие-то хуйплеты заселяют в Америку, а там и дети живут. А ты имеешь в виду, когда, когда Кристоф Верковым открыл Америку? Да, Кристоф Верковым, он пидорасом был. А чего им и где-то его открывать ее был? Где-то это прочитал, эту информацию? Или сам выводы сделал? Я выводы сделал. Я прочитал и выводы сделал. Я выводы сделал. А что сделал. именно прочитал? Все такие выводы сделал. Выводы сделал. Что, что, понимаешь, вот смотри, Россия. Вот Россия. Вот, вот смотри. Вот Россия, да. вот Германия, вот Китай, вот Япония, вот Америка. Вы вот, вот Россия. Русские должны на эту земле жить, только и русские. Американцы должны жить, для себя нужно создать свои, они должны в Америке жить, они, они расселятся по всему. Так же немцы не должны быть, блять, они должны в, в своих, в Германии жить, из-за границей не выходить. Так Ташки, китайцы, Японцы и те же, блядь, Но... Россия, ведь, мать, мать национальная страна много разных народов. Потому что здесь почему? Потому что эти национальные страны, эти, Якуты, они здесь проживали, это те же индейцы, эти индейцы как в этом, в этом, потому что это их страна. Те же других, монгол-татары, пришли вообще, когда русские были из монгол-татар, в это время не было, они пришли. Пару они пришли. Их не было на Руси. Почему они с Руси брали вопрос? Они вообще пришли. нас,